Привет, ребята, с вами Вовчика, Вовчика Ютубер, ставим лайки, подписываемся на канал и поехали. Привет, ребята, с вами и Ютубер. Ставим лайки, подписываемся на канал и поехали. Продолжение mm -hmm. Yes. It's been Obrigado. Look okay. at him like this. Продолжение следует... Oh my God. Короче, всем с Новым Годом. Хорошо отпразднуй Новый год. А для вдохновения я записываю человека паука 3 на PlayStation 3 для Спайди Санта. Спайди Санта сделал еще что-нибудь вдохновительное про Спайдер-Мэйн про спойлер мэн 3 на своем Xbox. а у меня на, а у меня PS3 будет вдохновлять еще больше спасибо что смотрите палец вверх и подписка на мой канал и на колокольчик нажмите чтобы не пропустить мой, моих дальнейших роликов всем спасибо но я продолжаю играть Give a shout out you before the mouth here. You finish the ball. We got a deadline coming too, so get these shots ASAP. There's a traffic stop right off schedule, happening by the UN. Mm -hmm. Wow, another? Yes, today's my lucky day. These shots are And gentlemen, let's do that. Yeah. Это же Продолжение следует... shots. Come on back when we have a chance. I may have a lead on that robbery and I want the beautiful Yeah it's part of the point of Hmm. This is good stuff. Well, I'm like, uh, like <coughs> getting reports from all of the receivers trying to make them for another company doing ridiculous stunts. I don't know what's up. That you're Okay. Сейчас всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем.